I don't like it no something's wrong yes do you understand this situation Albert blue rose it doesn't get any bluer Данное видео фактически представляет собой ответ на свежее видео «Coach Red Pill – Hypergamy and Beauty. Гипергамия и красота». Ролик касается той темы, которую я раскрывал в, в своем ролике «Парадокс толерантности» о взаимосвязи между красотой и поведением, и личными качествами. И при всем моем уважении к Coach Red Pill, и к тому, что я очень ценю многие его видео, у него есть видео, с которыми ну, невозможно спорить, очень разумно, трезво. Вот этот конкретный ролик практически доколебаться можно до каждого предложения. То есть каждое отдельное предложение либо неточно, либо слишком обобщающе, либо неверно. И просуммировавшись все вместе, к финалу он выдает фразы, которые, в общем, ну после которых, по-хорошему, нужно переименовать канал из coach Red Peel в Coach Blue Peel, потому что настолько синюю мысль нужно было умудриться родить на канале, который типа называет себя красной таблеткой. Однако, я не собираюсь наезжать от Хоменом конкретно там на Coach Red Пил. Там достаточно народу наезжает в комментариях, народ среагировал, в общем оценил. Много народу придирается по многим пунктам. И в основном по делу, к сожалению. Вместо этого я хочу воспользоваться этим видео как поводом сформулировать достаточно важную мысль. Настолько важную, что, наверное, потом я сделаю и переработанный английский вариант. Потому что я думаю, это стоит зафиксировать как веху. Так что рабочее название этой записи ⁇ гипергомия 2.0. Перезагрузка. Или сдвиг парадигма. Начинает коуч с того, что стереотипизирует соотношение гипергомии и красоты. Тема для мужского движения совершенно не новая. Крис Року я формулировал в своем свежем шоу э, в формуле ⁇ Только женщин, детей и собак любят, безусловно. Мужчина должен... Предоставлять что-то, чтобы его любили. При всем том, что это довольно верная фраза, и она во многом прорывная была, но она была прорывная, скажем, 20-15, ну, в лучшем случае, 10 лет назад. Я думаю, что философская мысль достаточно развилась за это время. Нельзя так упрощать этот вопрос. Так его формулировать – это перемещать маятник в противоположную сторону. Очень далеко в противоположную сторону. Я же хочу сказать что-то, что постарается сдвинуть маятник ближе к середине, к точке баланса. Посылка Коуч Редпила, гипергамия это естественно, это нормально, это эволюционно. Обнимите ее, примите и пользуйтесь. Используйте в своих целях. На мой частный взгляд, очень опасное упрощение и очень опасный призыв, который многим будет дорого стоить. Вы, говорит, никогда не слышали комплимента карьере, уму или заработку женщины. Несколько человек уже сказало, говорит, во-первых, слышали, так что это неправда, во-вторых, и сами иногда делали, если женщина от того заслуживает. Почему же не сделать комплимент? Вы никогда не слышали комплимента внешнему виду мужчины. Но это очевидно неверно, об этом множество людей сказали. Если вам никогда не делали комплимент за ваш внешний вид или за физическое сложение, ну, видимо, вы что-то упустили в этой жизни». Важный вопрос, правда, когда женщина, в какой ситуации она принимает решение связаться с вами на основании внешнего вида. Это очень важное уточнение, я о нем потом скажу подробно. Дежурный наезд на Мактау Уже не первый раз. Давайте я тоже назову лопату лопатой. Либо человек откровенно не знает ничего про Мактау И поэтому говорит это по глупости, по недоинформированию. Либо умышленно искажает и умышленно упрощает всю идею. Плохо в обоих случаях. Мог просто пропустить слово Мэктау в этом ролике, ничего бы не изменилось. Ролик остался как есть. Но почему пнул, понятно. Потому что Мэктау вполне справедливо не разделяет почти ничего из того, что сказано в этом ролике. Почему мужчина выбирает внешнюю красоту, стремится к внешней красоте, находит ее привлекательным? Коуч Редпил сообщает великую новость, что оказывается у этого есть эволюционное объяснение. Ну, с этим объяснением он несколько запоздал. На эту тему много книжек написано, и первое, что приходит в голову, конечно же, Робин Бейкер, глава про выбор партнеров. Но если бы коуч Ред Пил открыл Робина Бейкера и прочитал это место про выбор партнеров со стороны женщины, то он бы увидел как минимум три очень важных пункта, которые меняют всю картину и делают ее существенно сложнее. Во-первых, у женщин наблюдается совершенно разный режим выбора партнеров для краткосрочных связей и долгосрочных и как вы знаете, часто женщина имеет двух мужчин, которых она выбрала по разным критериям. И даже самые обеспеченные мужчины нередко растят детей других мужчин. Видимо, тех, у кого было, что похвалить во внешнем виде. Второй пункт. Даже во внешней чисто физической красоте есть биологический элемент и культурный элемент. И иногда они противоположны. Например, какое-то время назад в очень большом тренде были анорексичные модели. Они явно не показывают особых способностей к деторождению. Я потом дальше скажу об этом еще. При этом их превозносили. Так что вопрос шкалы в оценке, тройка, шестерка, десятка, очень сложный на самом деле. Десятка в одной стране и десятка в другой стране могут быть очень разные десятки. И у одной из них может быть все хорошо с эволюционной точки зрения, а у другой совсем не очень. И наконец, третий и, наверное, самый важный пункт. Частью биологической привлекательности является оценка характера и поведения. Это очень важные компоненты, именно потому, что они могут свести на нет любую физическую привлекательность. Поэтому для женщины огромное значение имеет и репутация, например, и даже манера речи. И вот здесь вступает тема гипергомии. Как известно, все яд и все лекарство. В какой-то дозе то, что называется гипергомией, естественно и понятно. Но для той самой женщины, которой можно было бы сделать комплимент об уме и карьере, вот у нее это уже не очень понятно. И вы сами знаете, это часто работает против женщины. Удивительно большая часть женщин с карьерой не могут устроить личную жизнь. И именно из-за гипергомии И кроме нее, еще масса черт характера могут указывать на возможность серьезных проблем в будущем. И только лишь родить детей, даже если она их родит, очень малая часть задачи, если говорить о детях. С ними надо еще не сойти с ума и устроить мир в доме. Вот мой главный поинт про эволюционистскую проблему с гипергомией. Если это такая притягательная сила, что женщина не может ее контролировать, то она будет склонна легко перепрыгивать в сторону более обеспеченного самца. Что и случается, как вы знаете. Но для детей, для потомства, это не ерунда. Их социологические параметры при таких прыжках резко падают, с кем бы из родителей они не остались. То есть шансов вообще дожить до половозрелости меньше. И самим произвести потомство тоже меньше. И материальное обеспечение тут может играть даже в минус. Вы знаете, что есть множество очень хорошо обеспеченных и при этом несчастных и дезадаптированных детей. Если десятибальной шкалой мерить модели на конкурсе, то да, можно кому-то поставить десятку. Но эта десятка не учитывает целый пласт параметров, которые сыграют роль в производстве и воспитании потомства. Как вы знаете, самые привлекательные женщины часто обладают совершенно невыносимым характером, что может, среди прочего, быть вызвано повышенным уровнем женских гормонов. У таких женщин еще и либидо меньше, к слову. Поднимите руку, кому приходилось расставаться с очень красивой женщиной только потому, что невозможно было нормально общаться. Далее, про то, что женщина выбирает партнера, чтобы лучше ее обеспечивал. Одним из критических ресурсов для развития и успеха, в широком смысле успеха, детей – является родительское время. Как только они начинают хоть как-то передвигаться и общаться, время с отцом начинает играть критическую роль. Так что магнат с реально большими деньгами, об этом ближе к концу, и отсутствием свободного времени для детей с этой точки зрения представляет плохой эволюционный выбор. Рассуждение про разницу между ребенком, который долгое время беззащитен, и жирафом, который ходит через полчаса после рождения, это объясняет необходимость некоего ресурса но не объясняет, почему он обязан быть больше, чем у кого-либо. Здесь отсутствует понятие разумной достаточности, понятие здравомысленного предела. И как уже подметили, гипергамия принципиально расходится со стремлением к красоте по принципиальному параметру. Мужчины находят внешне привлекательными около 80% женщин. Гипергамия же стремится на самый верх социальной пирамиды. Если вы не на самом верху, то еще есть куда стремиться. Так что даже не 20% мужчин, а возможно 1%, так что стремление к внешней привлекательности поддерживает социум на плаву, а гипергомия его убивает. И гипергомия не увеличивает шансы на успех потомков, часто даже наоборот – проблемы с психическим здоровьем, со злоупотреблением веществами, с разгольным образом жизни и прочим. Верхний 1% не страдает многодетностью, а если бы даже и страдал обществу в целом, это было бы незаметно. Если мужчины будут стремиться исключительно к супермоделям, все разумные люди заметят им, что в массе это деструктивное стремление, и будет плохо и им лично, и обществу в целом. Насчет гипергамии это нормально? Ее не нужно социализировать. А как позже будет сказано, нужно использовать. Очень странный довод. Мужское стремление к красоте очень даже социализировано. От моральных норм до законодательства. И это несмотря на то, что у нас в 20 раз больше тестостерона. То есть в 20 раз сложнее обращаться с сексуальностью. И именно это CRP дальше и советует. Целиться в десяток супермоделей. И только в них. Мало денег? Нужно сначала достать очень много денег. By Jove. He's, he's got it. Да, вот решение проблемы гипергамии от CRP. Очень много денег. Настолько много, чтобы еще и хватило на адвокатов, которые помогут их сберечь. Перемножьте вероятность соблазнения десятки на вероятность очень больших денег. И получите реалистичный процент мужчин, кому может подойти это решение. Это если, конечно, считать это решением, а не ультра нонсенсом. С такими идеями стоит подумать о переименовании канала. CRP значит «тренер красной таблетки». Это не красная таблетка. Далее, как только он заговаривает про детей, те две вероятности выше нужно умножить на третью. На вероятность того, что супермодель станет хорошей матерью. 5, 6, 8 детей, говорите? На это нужно очень много свободного родительского времени. Иначе все это не имеет смысла. И двое детей будут так же бессмысленны, как и 8 и 15. Дай говорит волю эволюционному инстинкту. Слушайте, у кота тоже есть инстинкт ловить мышь. Но это еще не повод кидаться за мышью в пропасть. Иначе естественный отбор уберет этого кота, а жить останется менее азартной. Рассуждение про умное сокрытие своих денег даже комментировать не хочу. Сказочник какой-то. Вот посмотрите на эти фото. Что у них общего и в чем различие? В принципе, нормальные здоровые черты возведены в некий предел, и в результате получается негатив и проблемы. Просто области у этих проблем разные. Может быть слишком много мужских гормонов, и будут проблемы с организмом и с поведением, с психологией. А может быть слишком много женских гормонов, и будут тоже проблемы с поведением и с организмом. Очень может быть, что именно избыток женских гормонов делает моделей моделями. И в финале у него, наконец-то, мысль про разницу в краткосрочном планировании из женщины и долгосрочном. Да, с этого надо было начинать. Десятка в краткосрочном плане крайне маловероятна, как десятка в долгосрочном. Иными словами, как только речь идет о детях, супермодель никакая не десятка, а может быть тройка или четверка. Когда проходит конкурс красоты и моделям выставляют оценки, они отрубают огромный пласт характеристик, вообще их не учитывают. Посмотрите на эти фото, опять же. Этих двух женщин я взял для примера. Это, в общем-то, супермодели. Может быть, вы даже угадали, кто это, просто по телу. И у них серьезные проблемы в личной жизни и с детьми. И вы знаете, что среди моделей это не редкость. В общем, подводя черту, на мой взгляд, категорически неверный посыл вот на 180 градусов. Гасить гипергамию огромными деньгами – это то же самое, что бороться с наркоманией, увеличением доз или заливать пожар бензином. На мой взгляд, в данном аспекте красная таблетка, подход красной таблетки, состоит именно в том, чтобы трансформировать систему оценки, заставить ее повзрослеть и перейти на другой уровень. Нельзя оценивать женщин только по внешности. Если уж мы заговорили про эволюционную составляющую, про отбор, про потомство, про репродуктивный успех то поведение и черты характера имеют вес, возможно, даже больший, чем любые внешние данные. Для человека с синей таблетки супермодель может быть десяткой. Но если при принятии красной таблетки мы хоть чему-нибудь научились, и хоть в чем-то выросли, то это в понимании, что не все то золото, что блестит. У меня все. Всем пока и удачи. Однако есть одна важная черта, которая принципиально отличает человека от обезьяны. Мы, передовые антропологи, формулируем эту черту так – наличие бабла. У человека есть бабло, а у обезьяны, соответственно, бабла нет. И вот что мы, передовые антропологи, надумали. Если когда-нибудь лет через 1200-300 от человека произойдет суперчеловек, то только при том условии, что у него будет супербабло.